Хочу сказать, что все ее способности и таланты мне кажется, безграничными. Для тех, кто зашел на мою, на мою страницу, возможно, только сегодня, только сейчас. Начала вести свой блок я в 2021 году, и с июня месяца первая моя передача вышла в эфир о Ксении Петербуржской. Ведем мы наши с ней передачи по православному календарю, что вот прошел год, и